Всем привет и с вами Шеф Мэйд. Сегодня приготовим чебуреки на сковороде. Начинкой у нас послужит картофель с грибами. Отварные грибы выкладываем на сковороду, солим, перчим, добавляем мелко порезанный репчатый лук и обжариваем в течение 15 минут. Картошку необходимо отварить в подсоленной воде. Когда картошка станет мягкой, сливаем воду и разминаем ее в пюре. Обжаренные грибы выкладываем на доску и мелко нарезаем. Измельченные грибы соединяем с картофелем и перемешиваем. Проверяем на соль, при необходимости досаливаем. Начинка готова, Оставляем в сторону и займемся тестом. Подготовим поверхность для раскатки, стол посыплем мукой. Тесто раскатываем скалкой до толщины 1-1,5 мм. При раскатке теста его время от времени необходимо переворачивать, присыпая мукой. Тесто получается очень эластичным и поддатливым. Тесто раскатано, вырезаю заготовки для чебуреков. Для этого возьму крышку от кастрюли. Самое время прокалить масло. Выливаю в сковороду 200 миллилитров и ставлю на огонь. Пока масло греется, слеплю чебуреки. На подготовленные круги из теста порционно выкладываю начинку из картошки с грибами. Тесто складываю пополам, так, чтобы начинка осталась внутри. Края защепляю гармошкой. В раскаленное масло выкладываем чебуреки. Обжариваем с каждой стороны по одной минуте. Посмотри, какая красота получается. Хрустящая румяная корочка и сочная начинка внутри. Готово. Чебуреки выкладываем на сито и даем стечь маслом. Снимаем пробу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.